Хлеб насущный Привычно накрываю дома стол, Как много лет подряд, так и сегодня. В семье моей не голоден никто, А стол накрыт от щедрости Господней. В достатке хлеб кусочки не делю, Накормлены до сыта все дети. Я Господа всегда благодарю, за то, что мне даровано все это. Нет, я бы накормить их не смогла. Не сею хлеб и жать не научилась. Беру рукою с Божьего стола И каждый день Господню вижу милость. Когда за стол садится вся семья, О, может быть, они не замечают, Хлеб на столе заслуга не моя. Подарок Божий с неба, я то знаю. Смотрю, как внучка маленькая ест, Как крошки хлебные на стол роняет. В достатке хлеб, и к хлебу что-то есть. Пред Господом я голову склоняю. За ласку и тепло благодарю, за нежную отцовскую заботу, сердечную благодарность возношу, за милость Божью славлю имя Бога. За то, что нет войны здесь и на полях, ко времени пшеница созревает, и вновь благословляется земля. Приходит осень, жатва наступает, и хлебом вновь становится зерно, И щедрости Господней нет предела. От Господа не только мне дано, Не для меня одной пшеница зрела. И в вашем доме тоже стол накрыт, Вы тоже не считаете кусочки. Пусть Господа душа благодарит, Давая хлеб для сына или дочки. Насущный хлеб, наденься и пошли. Мы просим, и Господь нам посылает. Он слышит нас, он рядом, не вдали. Хвали его, душа моя, хвали, я имя Божие благословляю.